Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях аналитик Анатолий Несмеян. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Ну, прежде всего, хочу сказать, что я... Читаю постоянно ваш э, телеграм-канал и моя супруга, и мы очень э, mm -hmm. следим за вашим творчеством, поэтому, собственно, mm -hmm. и решили, вернее, это даже с подачи моей жены была такая инициатива, с вами э, поговорить. Э, вот первый вопрос, э, такой может быть для вас немножко неожиданный. Как вы считаете, насколько страны Запада несут какую-то ответственность за то, что произошло 24 февраля прошлого года? Есть какая-то вина? Или ответственность Запада за то, что они это, в принципе, допустили? Ну, безусловно, есть вина в том числе и Запада, просто потому что эти события ведь не возникли сами по себе, у них достаточно долгая предыстория, и поэтому та реакция Запада на ту предысторию, собственно говоря, и привела к тому, что затем последовало год назад. А как вы думаете, вот если в 2007 году после э, известной речи Путина в Мюнхене Запад бы резко отреагировал бы и сказал, что делами НАТО будет заниматься НАТО и нечего России туда лезть, может быть и не было ничего такого? Ну, это сложный вопрос, тем более, что это уже, ну, скажем так, это уже все прошло и можно ну, только говорить о том, что, что случилось, а не то, что могло бы случиться. Но я не думаю, что после 2007 года ну, принципиально, скажем так, какой-то ответ, причем достаточно быстрый и жесткий, вообще мог существовать, просто потому что на тот момент Европа была очень сильно зависимой от российских поставок, и она, в общем, уже находилась в ситуации, когда ей нужно было принимать решение о том, чтобы, ну, каким-то образом обезопасить себя от, такого очень, от такой очень серьезной зависимости. В принципе, такое понимание было, но, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, правительство Германии сделало все, чтобы этот процесс затянуть, и, собственно говоря, Ангела Меркель несет прямую ответственность за то, что вот эти газовые инициативы, которые в конечном итоге привели к событиям 2014 года и последующим событиям. Ну, в общем, она несет очень большую ответственность за то, что э, ситуация развивалась именно таким образом. Она, ну, Ее можно понять, она, безусловно, считала, что российские дешевые ресурсы – это основа. Экономического роста, экономического благосостояния Германии, но в конечном итоге немцы заплатили за вот эту дешевизну теми негативными последствиями, которые они ощущают прямо сейчас. То есть бесплатного ничего не бывает. И последний вопрос в этой э, серии. А почему э, санкции 2014 года были такие мягкие и не такие жесткие, как вот, э, нынешние санкции? Э, хотя... Э, Крым все время на всех международных площадках всегда говорили, что Крым – это Украина, и никто не признает его российской территорией, но тем не менее, в ответ на аннексию Крыма реакция была такой довольно-таки мягкой. Ну, это та же самая история, как, которая произошла в 1938 году, когда сказать, Германия получила право на на Чехословакию, то есть ее попытались каким-то образом уговорить, чтобы она ограничилась только вот Чехословакией, что, собственно говоря, и послужило причиной Второй мировой войны. Если, я, если вы помните, то английский премьер, который проводил переговоры по Чехословакии в 1938 году, он приехал в Британию. с. С бумагой, которую он тут же предъявил прямо при э, сходе с самолета и сказал, что я привез вам мир. Э, естественно, он ошибался и буквально через год этот мир превратился э, вначале в европейскую, а затем и в мировую войну. То есть это ну, такая очень близорукая позиция. Э, это не игра в долгу, это игра не, не на перспективу, это попытка решать ну, какие-то текущие задачи, за счет того, что все проблемы откладываются на будущее. Ну, вот они и отложились. Да, и вообще, конечно, вот эти параллели между тем, что происходило накануне Второй мировой войны, и вот с нынешней ситуацией очевидны. Теперь вот вопрос по поводу фигуры Пригожина, почему он вот в такой обстановке просто чуть ли не главный ньюсмейкер, и в частности у вас на канале часто упоминается. И у меня такой немножко наивный вопрос. Кто-то за ним стоит, какие-то силовики, или это такая обособленная фигура, которая себе много очень позволяет? Ну, вы не забывайте, что в России на сегодняшний момент Режим власти, он авторитарнее, скорее даже ближе к тоталитарным, и поэтому самостоятельных игроков в нем нет и быть не может. Вот, поэтому фигура Пригожина сегодня, это примерно то же самое, как фигуры полевых командиров в 2014 году. Они тоже гремели на всех каналах, они их фамилии знали все, но тем не менее они были либо системными людьми, либо те командиры, которые оказались несистемными, очень быстро сошли со сцены, и большинство из них просто погибли. Поэтому является ли Пригожим системным человеком, за которым кто-то стоит, или он является не системным, мы узнаем, скорее всего, по его судьбе. А еще один персонаж, я знаю, что вы с ним встречались, это Игорь. Гиркин, он же Стрелков, вот он сейчас превратился в такого диванного эксперта, и у меня тоже такой наивный вопрос, а почему его, собственно, не отправили на фронт, чтобы он там как-то применил свои теоретические знания на практике? Ну, мы были с ним знакомы еще до донбасских событий, я с ним познакомился, по-моему, в 2012 году, вот. но он сейчас сознательно заведем в маргинальное поле, и, скорее всего, из него он просто не выйдет. Вот здесь есть и субъективные факторы, связанные непосредственно с его личными качествами, ну и, скорее всего, очень много объективных причин, просто потому, что он не вписывается в ту, в то видение, скажем так, которое видит система по отношению к подобным людям. То есть, его нельзя убрать совсем, потому что он все-таки является какой-никакой, но ну, медийной фигурой. Но и в то же самое время его, ему просто не дадут, да и он сам, собственно говоря, не сможет проявить себя в каком-то самостоятельном качестве. То есть, ну, это обычная история, то есть человеку дается один шанс в жизни, если он его не использовал, то в дальнейшем он его использовать не может. Это касается вообще всех, если вспомните, Черчилль во время войны и после того, когда он стал снова премьер-министром, это два совершенно разных человека и политика во Франции. Деголь второй раз приходил, и тоже у него второй раз получилось как-то не очень хорошо. Поэтому я думаю, что если Игорь Стрелков или Игорь Гиркин придет еще раз в медийное пространство, у него не получится повторить вот то, что... Что было в 2014 году? И последний вопрос связан с тем, что в связи с войной многие россияне уехали. Я имею в виду такие вот прогрессивно мыслящие. Но кто-то из противников режима остался. Кто-то находится в тюрьме, кто-то на свободе, но тем не менее. Вот как вам кажется, будет какой-то потом раскол именно на этой почве, потому что когда закончатся эти события, я думаю, все-таки большая часть тех, кто уехал, вернется, и э, вот мне такое ощущение, что будет какой-то раскол именно на этой почве, почему вы уехали, а вы наоборот остались, и э, что из этого получится, из этого, так сказать, противоречия? Я не думаю, что будет так, и скорее всего большая часть как раз уже не вернется обратно. Реимиграция это вообще явление достаточно редкое, во всяком случае, в таких масштабах. То есть, вот скажем, сейчас с территории Украины выехало за вот эти годы порядка 10 миллионов человек. И, скорее всего, большая часть из них не вернется. И на, при любом исходе тех событий, которые сейчас происходят на Украине, безусловно, это будет уже такая полупустынная территория. И даже совершенно непонятно, что будет делать будущее украинской власти а, с этой ситуацией. То же самое касается и нас. А, то есть те люди, которые уехали, они в большинстве своем, скорее всего, уже там и останутся. Вот. И если произойдет какой-то раскол, то он произойдет не по а, вот этим событиям, которые идут сейчас. А этот раскол будет происходить по тому разлому, который произойдет после того, когда ну, вот этот режим исчерпает себя и э, тем или иным образом закончится. Вот тогда, вот по тем противоречиям, которые э, наступят в будущем, э, люди, которые живут здесь и, безусловно, разделятся между собой. Ну, у нас такая же история была во время э, двух революций 1917 года. Парадоксальным образом, но э, те люди, которые выступали за э, идеи февральской революции, они в основном носили такой западный, западную ориентацию, европейскую ориентацию. А те люди, которые в конечном итоге поддержали большевиков, это значительная часть царского аппарата, почти половина офицерского корпуса, это были люди, которые придерживались имперских настроений. И, собственно говоря, вот поэтому произошел раскол, и те люди, которые... В конечном итоге поддержали большевиков, они считали, что большевики будут возрождать суверенную Россию, в отличие от тех людей, которые поддерживали идеи февральской революции и, безусловно, видели Россию как периферию западного мира. Вот в этом смысле тогда произошел раскол. Я думаю, что примерно по таким же... Ну, по такому же сценарию будут происходить расколы здесь. То есть здесь столкнется, скорее всего, две точки зрения. Одна точка зрения будет отстаивать видение, что Россия является частью западного мира. Эту точку зрения, скажем, буквально недавно озвучил Ходорковский и Каспаров в своем, в своем открытом письме, насколько я помню. Вторая точка зрения будет заключаться в том, что Россия должна остаться некой суверенной территорией со своим, ну, сказать, не знаю насчет особого пути, но со своим уникальным путем, который вот по поводу него, собственно говоря, и будут, скорее всего, споры уже во второй части. Вот. Но первый раскол, безусловно, произойдет между сторонниками идеи включения России. Ну, скорее всего, на правах именно периферии западного мира. И вторая точка зрения – это ну, относительно, но все-таки суверенная Россия. Ну что ж, большое спасибо вам за этот комментарий. Я надеюсь, мы с вами еще встретимся. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.